всем привет на связи никита кузнецов вы смотрите канал настольный теннис для всех сегодня я решил немножко поменять формат видео и хочу поделиться с вами новостями которые произошли в мире настольного тенниса за прошедшую неделю Итак, если вы считаете что такой формат интересен пожалуйста ставьте лайки пишите комментарии и если данное видео соберет достаточно положительных отзывов то я думаю раз в неделю можно будет делать такие ролики и освещать события согласитесь достаточно удобно не лазить по различным информационным ресурсам а в одном месте вы можете сразу получить всю исчерпывающую информацию итак давайте приступим по данным, которые предоставлены на сайте TT Sport, недавно завершился открытый чемпионат Польши, но спортсмены сильнейшие из Китая и Японии решили его не посещать и тем самым по первенство первенства и в мужском и в женском разряды заняли корейский спортсмен. Теперь давайте подробно что касается мужчин, то уже в четвертьфинале четыре спортсмена корейских представляли. То есть тут уже было все решено, какой стране доставанцы медали. И в упорной борьбе за первое место выиграл корейский спортсмен Джон Хун Лим. Он победил Янг Вуджина со счетом 4-3. И хотел бы обратить внимание на то, что Джон Хунлим. Лим был сеянным восьмым на этом турнире и вообще в принципе это его первая победа на этапе, на этапе Кубка Мира. Даже в отсутствие сильнейших спортсменов, но все равно уровень этого турнира достаточно высок. Что касается женского разряда, то здесь состав полуфиналисток выглядел более разнообразно здесь присутствовала и индийская теннисистка и также я хотел бы отметить очень качественное выступление украинской спортсменки Маргарита Песоцкой в полуфинале Маргарита Песоцкая встречалась с спортсменкой Янг Хаю к сожалению в упорной борьбе она ей уступила в другом полуфинале Встречались японка Хашимота и индийская спортсменка Джоан Джи... Джихи. Джоан Джихи победила со счетом 4-2 и в финале японка, извиняюсь, корейская спортсменка Хаюн как бы перехватила нить игры и победила у спортсменки Хашимото из Японии со счетом 4-1 Хаюн была четвертая сеяная на этом турнире и взяла золото, что я считаю тоже очень хорошим результатом Теперь, что касается результатов на этом турнире игроков нашей сборной приняли 20 российских теннисистов в этих соревнованиях, Яна Носкова, Кирилл Скачков, Григорий Власов прошли дальше всех по турнирной сетке, войдя в 16 сильнейших на этом чемпионате, но на этом и они остановились. Также хотелось бы отметить очень успешное выступление Марии Тайлаковой, 17-летней, которая вышла в финал соревнований теннисисток до 22 лет. Но, к сожалению, в финале она уступила и завоевала серебряные медали. Также стартует квалификация к открытому чемпионату Германии. Как вы знаете, это очень сильный турнир. В турнирной сетке Будут выступать по 32 участника, желающих очень много, будет квалификация, так как девушек заявлено 114 человек и порядка 185 мужчин. Из российских спортсменов выступит Буров, который сыграет с немцем Рубином Филусом, достаточно непростая встреча, я думаю, ожидает У Михаила Байкова еще более мощный соперник, это китаец Фан Боа. Наверное, из всех этих встреч больше всего шансов есть у Алексея Левинцова, так как ему будет за выход из группы противостоять молодой шведский теннисист Антон Кальберг. Главным соперником Кирилла Скачкова будет Жоа Журальду, И еще третьим в этой группе станет один россиянин иван никулин также федор кузьмин и григорий власов начнут свой путь с группового этапа и я считаю что их шансы тоже весьма неплохие к сожалению на турнир не смог приехать наш ведущий спортсмен александр шибаев насколько я знаю он снялся с данного турнира из-за травмы колена. Александр, как вы знаете, совсем недавно победил на чемпионате России. Что ж, пожелаем ему скорейшего выздоровления и возврата в теннисный строй. Теперь по поводу прекрасной половины человечества. В данном турнире участвуют наши четыре теннисистки. Елена Трошнева досталась непростая группа вместе с удачно выступавшей на последнем турнире в Польше Маникой Бантра и опытной турецкой спортсменой Хью Мелик. В соперницах у Марии их сильные европейские девушки. Опять-таки, европейские по фамилиям, это натурализованные спортсмены из Азии. Это Ли Фэн, который выступает в данный момент за Польшу, и Ю Фу за Португалию. У Марии Маланина еще сильнее состав группы и ей будет противопостоять Мию Кихара и Джон Джихи. Джон Джихи тоже достаточно интересная спортсменка, также недавно выступавшая на открытом чемпионате Польши. Что ж, я считаю, что этот турнир будет очень интересным, с большим призовым фондом, будут очень интересные встречи, единственное, что омрачит данный турнир, один из сильнейших игроков Фан Джен Дон, не сможет играть в времени, так как у него на данный момент травма, и в связи с этим первым номером посева станет Дмитрий Овчаров, который, к слову, тоже совсем недавно восстановился. После травмы и э, вторым номером сразу за ним будет идти Тима Бол. То есть эти ребята уже знают, как побеждать э, китайских спортсменов. Э, надеюсь, э, мы увидим э, интересные матчи, как э, европейцы э, способны побеждать китайцев. Конечно же, мы будем болеть за них. Э, и также я хотел бы напомнить, что... Э, Открытый чемпионат Германии это турнир элитный мирового тура, платиновый. Он проходит с 23 по 25 марта. И также квалификация займет еще три предварительных дня. Что касается новостей внутри России, то из последнего завершился лично командный чемпионат России. Я думаю, вы Знакомы с результатами, но хотел бы продублировать. Первое место занял Александр Шибаев. Поздравляем его. У девушек первое место заняла Полина Михайлова. Также из ближайших событий, согласно данным сайта ttfr.ru, с 4 по 8 апреля 2018 года в Дубне для тех, кто находится в Москве и в Московской области Пройдет второй открытый турнир памяти мастера-спортера Асрияна Эти соревнования для двух возрастных групп 2000 и 2002 года рождения и также 2003 года рождения и моложе если данный турнир вас заинтересовал, можете зайти на данный ресурс, здесь есть все контакты и связаться для уточнения моментов по подаче заявки и выступлению на данном турнире. Ну что ж, я думаю, на этом мы закончим первый пилотный выпуск новостей в мире настольного тенниса. Не забывайте ставьте лайки, пишите комментарии, как вам такой формат и до новых встреч. На связи был Кузнецов Никита. Всем пока.